Здравствуйте, подписчики моего канала. Сегодня хочу поговорить про отопление. отопление. курятника. Ну, у меня, в общем, будет стоять ноба на 500 ватт и один-два ика, ну два икалина. Скорее всего, я поставлю инфракрасных. Они будут включаться каждый от своего датчика. У ноги, в принципе есть она автоматически у нее есть свой датчик поэтому в принципе ее можно подключать через датчик можно включить через собственный датчик который будет в принципе также работать но у них есть одна небольшая загвоздка у них бывает горят датчик температуры и они работают просто как нагревательный элемент. Сколько нагреет? Ну, это нам, в принципе, не надо, поэтому а, хочу, чтобы у меня было все-таки курятник деревянный, чтобы все было защищено. Поэтому будем делать капитально, так, чтобы все отключалось, везде защиту и на, все, на всю защиту будем ставить Ну вот примерно Как я уже ранее показывал Мой щит управления Еще не доделанный Будем делать дальше Вот у меня э, Пускатель Шнайдер Electric, В принципе небольшой Как раз сюда влазит Это на цепи управления э, Пускателем Нагрузка будет через а, вот эти контакты происходить. Здесь у меня датчик температуры стоит. И все вот так вот будет подключаться. Вот там вот стоит ноба. Ну вот она, в принципе, вот все хорошо. Но у этой нобы не работает датчик температуры. Так что она рабочая, но работает просто на прямую. Каждый ее 500 ватт. Ну вот это вот рабочая полностью тоже ее. Ну это все БУ. В принципе 500 ватт работает. Посмотрим, что и как хватит одного или поставим Михайлович, добавим потолочные инфракрасные нагреватели ну, можно так и назвать вот как-то вот такое